Встречайте 46-й выпуск Биз журнал. Информационная безопасность банков. Тема номера Будни импортозамещения. Эксперты рассуждают об указе президента, инсайдерах и господдержке, а депутат Госдумы намечает стратегию прорыва для банков. Неизбежно или невозможно? Специалисты разъясняют, как перенести требования Банка России с бумаги в реальность. В рубрике «Банки. Что противопоставить уходу западных вендоров?» Антифрод сегодня и завтра. Дискуссия продолжается. Надежные облака и открытые API в банках. Переход на российские средства аутентификации. В рубрике «Угрозы и решения. Борьба с кредитным мошенничеством. Симуляция кибератак. Актуальные средства для исполнения указаний регуляторов». Также в номере заметки с деловых мероприятий, исследования и аналитика, обзор международного опыта, памятные события и истории отечественной криптографии. Читайте в печатном виде и в онлайн-версии по адресу ibdabank.ru/bizjournal.